Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой а, скрипт для пиги. Для этого нам, как всегда, требуется чит. Также ссылочка на него будет в описании. А, буду использовать Xenon Sploit. А, смотрите, значит в настройках тут есть множество разных функций, а, такая как Always on Top. Это получается функция а, дает вам, чтобы чит был открыт поверх других. Получается приложение. То есть, допустим, если вы нажмете вот сюда на иконку игру игры, он пропадет. Но если сейчас ее включите и нажмете, как видите, он не пропадает. Вот, ну, в принципе, другие все функции, я думаю, вам знакомы. А здесь у нас фласт команды. Смотрим. Значит, тут есть fly, noclip, bluetooth, click, TP и Fing Финг не знаю, что делает, может, в принципе проверить. Ну, вот эти вот четыре функции, я думаю, вы знаете. А также скрипт хаб. Тут сейчас не очень много скриптов, но я думаю, со временем они будут пополняться. Также ссылочка на дискорд сервер будет в описании. Так, ну, давайте заинжектимся. Нужно нажать кнопочку attach. И ждем, пока заинжектимся. Так, у меня тут вылезен вирус. Окей, разрешаем. И ждем, пока мы заинжектимся. Так. Все отлично. Мы заинжектились. Теперь э, заходим в скрипт-хаб и нажимаем на пики. Так, все, вот он скрипт появился. А, значит, смотрите. А здесь а, две функции для пики. То есть, если вы играете, вы можете убить всех. То есть, получается, так понимаю, за вас, за вас бот убьет всех игроков. Также, destroy traps. Это получается, так понимаю, сломать карту. Телепорт, uh, это получается телепорт на айтем, Так, ну в принципе давайте зайдем. Uh, выбираем здесь, получается, бук 1. Так, ждем пока у нас запустится карта. Так, сейчас выбрали, получается, аутпост. Uh, теперь выбираем, получается, игрока. Интересно, хоть раз выбирали бота или нет? Uh, я думаю, в принципе, многие бота, наверное, тоже выбирают. Ну, мне кажется, он хуже соображает, чем игрок. Так, ждем, пока у нас запустится карта. А -а -а, смотрим, что у нас находится в local player. Угу. Тут получается все для игрока, типа fast команды. Так, анимация у нас пошла, получается, маленькая. Ждем, пока она пройдет. Так, пропустить, я так понимаю, ее нельзя. Ну ладно. Так, тогда сразу открываем пиги. И вот здесь открываем items. Так, допустим. Я хочу тупехнуться к оружию. Ган. Так, оружие пока, я так понимаю, недоступно. А, доступно. Окей. Ага. И я его почему-то взять не могу. Они а могут его взять из-за того, что получается закрыть сейф. Давайте тогда возьмем а, зеленый ключ, получается. Так, все взяли. Кстати, вот здесь а, в Items пропал этот предмет. Я, конечно, не знаю, где его активировать. Ну, давайте возьмем а, Blue key, если есть. Вот, да. берем. А, вот здесь его. Так, окей. Значит, здесь нажимаем Ctrl. Ага, нам сюда не надо. Так, где там была эта дверь? Там, по-моему, если не ошибаюсь. Давайте тогда да, включим Jump Power. Это наш прыжок. Как видите, довольно высоко прыгаем. И ищем, получается, нашу голубую дверь. Где она открывается с ключа. Так. Пока что ее не вижу. Где-то вроде бы тут должна быть, если не ошибаюсь. Либо в другом месте. И что-то не могу найти. Очень странно. По идее, наверное, вот здесь, вот где-то должна быть. Да, все отлично. Так, и открываем эту дверь. Все отлично. Заходим сюда. Тут у нас следующий ключ. И и все. В принципе, больше ничего нету. Угу. Я так понимаю, мы просто открыли дверь. Ну, как видите, ТП к предметам работает. Jump Power тоже работает Давайте Valk Speed проверим Так, ну, скорость тоже работает, как видите а также Infinity Jump Давайте Jump понизим Еще ниже сделаем И включаем Infinity Jump Так Ну, как видите, он работает Вот я несколько раз провел нажал Я прыгаю, отлично No клип, включаем Тоже работает, как видите Могу проходить а, сквозь забор, сквозь стены, включаем и сейчас не могу пройти. А плеер ESP. Здесь получается видеть а, других игроков на карте. Это получается мои темнейты. Кто живой, осталось три игрока. А флейнг а, disable. Я так понимаю, это полет. Если не ошибаюсь, либо что-то другое. Так, на F не активируется и на E тоже. Окей. Так, вижу. Бежит Свинья. Так, Infinity Jump быстрей. Так, все отлично ушли от нее так бегаем сюда так и кредиты кредита так но тут нет функции а здесь также можно получается поставить горячую кнопку на которой будет сворачиваться этот скрипт давайте допустим Q нажимаю, как видите он пропал нажимаем Q он появляется ну вот в принципе у меня на этом все кому понравился видеоролик можете поставить лайк подписаться на канал все ссылочки будут в описании. Всем удачи и пока.